Ctrl-D – стандартный переход на выбранную склейку. Shift-Ctrl-D – стандартный переход на выбранную склейку «Аудио». Shift-D – переход на «Аудио» и «Видео». Чтобы изменять длину переходов, мы переходим во вкладку Edit, Preferences, Timeline и изменяем вот эти два параметра. Video Transition, Audio Transition. У меня стоит по 2,5 секунды. Я поставлю видео 5 секунд. Отменю и верну обратно. Чтобы скрыть любой шот из виду, мы правой кнопкой щелкаем по нему и Enabled галочку. Или же я поставил горячие клавиши Shift Ctrl E. Настраивается оно так. Вы находите Enable. И здесь прописываете контур Shift-E. В Premiere Pro можно создавать свои готовые пресеты. Я создал папку... Пресет, мои пресеты. Например, Scale от 100 до 130. Посмотрим в эффект, Control от 100 до 130. Отменим. Как сохранять пресет? Например, мы хотим покрутить Rotation. Ставим ключик минус -3 easy in easy out. Растянем от начала до конца. Вот как оно выглядит. Правой кнопкой мыши по motion, save presets, Окей. открываем пресеты и вот он я его кидаю в папку мои пресеты и для того чтобы он не полтался в здесь в начале я кину и в созданную здесь под папку мои пресеты итак посмотрим как это выглядит мы перекинем на другой шот все сработало он крутится это очень удобно вы можете не только rotation сделать rotation scale position какую-то сложную анимацию с вот такими вот незаурядными графиками но достаточно достаточно выделить все Выделить все элементы, которым назначен один и тот же цвет Правая кнопка мыши по одному из элементов Label Select Label Group Label Select Label Group Убрать скраббинг или же звучание примотания плейхеда. Убрать скрабинг или же звучание аудиодорожки примотания плейхеда. нажимаем Shift S. Иногда это очень мешает работе с очень большим проектом. Это капает на мозги, поэтому отключайте, пользуйтесь. Я переставил на горячие клавиши Shift-Y. Shift-Y. Google Audio During Scrubbing Если у вас большой проект, вписать все клипы в таймлайн можно нажатием клавиши обратный слэш рядом с плюс и минус. также плюс и минус увеличивает уменьшает масштаб иногда это удобнее чем крутить колесико мыши с зажатым альтом если вы создавали свой пресет горячих клавиш его расположение находится здесь диск c мои документы adobe premiere pro 13.0 Профиль Asus win вот. vm Вы можете его сохранить на флешку, на телефон. И если вы будете работать на чужой программе, на другом компьютере, вы можете вставить в эту папку свой пресет и работать в свое удовольствие. <звы> Пройдемся по важным клавишам, это Q и W, они находятся рядом. Q, она находится левее. W правее, соответственно, Q режет то, что слева, W то, что справа, со сдвигом. Нажимая Shift-Q мы режем без сдвига, Shift-W со смещением влево. Обратите внимание, что работает это только на те дорожки, которые подсвечены синим. Если мы уберем, ничего. Ничего работать не будет вот я нажимаю W вот этот участок стирается потому что он подсвечен теперь не работает шов аудио waveform отключает отображение звуковой дорожки находится здесь в ключике шоу аудио Waveform. Shift и плюс-минус увеличивают, уменьшают все дорожки. Ctrl и плюс-минус увеличивают видеодорожки. Alt плюс-минус увеличивают аудиодорожки. Show audio keyframe. Показать кейфреймы звуковой дорожки. Находится здесь Timeline display этим Show audio keyframe. Тут же находятся и другие функции отображения элементов видео и аудио. Например, Show duplicate frame markers. Подчеркивает дубликаты. Если мы дублируем, вот дубликаты подчеркиваются. Вот, дубликаты подчеркиваются. Уберем. Нет. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я всегда рядом. До скорых встреч. Пока.